Офигеть реклама! Тема сегодняшнего видео будет такая очень своеобразная, она будет захватывать вообще все мое путешествие, и я вам буду сегодня рассказывать о, ну, вообще о всех городах, в которых я побывала, и о своих впечатлениях, о путешествиях, вот, и города мои фавориты. Вот, это будет видео скорее для тех, кто вот сейчас сидит, чешет репу и думает, куда же ему поехать в свой отпуск, да, а кто там, допустим, считает денечки там до своих отпускных, а там живет только мыслью о том, что там вот когда-то там начнется жизнь, я пойду в это путешествие, вот это видео для тех, то есть кто еще только выбирает туристическое направление. Вот, сразу скажу, вот давайте по порядку. Вообще, отдых, он бывает активный и бывает пассивный. То есть пассивный – это когда вы такой разнеженный, лежите, разбухший на солнце, на пляже и рядом море, и кайфуете, и все включено, и all-inclusive, как бы, да? А есть отдых, он такой, как бы на движниках, он спортивный, он активный, движуха, там, как-то, не знаю, чтобы «Жизнь пела. То есть соответственно под ваш ритм вы должны подбирать город. То есть если вы весь год крутились как белка в колесе, то вам надо побыть улиткой на отдыхе, да? вам надо полежать, размориться там, да? как говорится, раздеться, и отбросить ненужные там, мысли, оставить в море, то есть, а если вы там весь год проработали на сидящей работе, там в офисе, вам не хватает вот этой энергии жизни, там вам нужна движуха, то, конечно, это не море. Итак, поехали. Ну, вообще, вот города мои фавориты. Вот больше всего, что меня впечатлило, и что, скажем так, вообще оказалось в путешествиях полнейший отстой, в каких города я бы никогда в жизни на свете не вернулась, и свои эмоции, впечатления, и вообще вот что у меня осталось на душе, потому что вот когда мы путешествуем, это в первую очередь впечатление, которое действительно то, что на душе остается, то есть вот эти вот впечатления, какие уж в сердце мы их храним, эти вот воспоминания шикарные, вот. И, ну, поехали по порядку, то есть, ну, номер один в моем списке – это Амстердам. Вот что хотите говорить, но не Париж. Но заметьте, я такой человек, я из числа тех людей, кто любит активный отдых, кто любит движуху, кто любит молодежные города, кто любит молодежную какую-то вот эту энергетику, когда вот куча людей вокруг тебя, и ты в толпе растворяешься там-там. А, Амстердам это самый движовый такой город, то есть там а, мотоциклисты, а, там как бы велосипедисты, там постоянно все движется, все едет куда-то, кто-то спешит, суета, суматоха и при всем при этом узкие улочки и шикарнейшие цветы а, Голландии, да, Нидерландов. Вот, то есть это а, страна цветов, это страна живой природы, это а, просто дикая как бы сказать, адская смесь, как бы, людей, молодежи, да, и в то же время это кусочки, островки живой природы э, среди вот этого шумного просто мегаполиса, да, ну, хотя Амстердам нельзя назвать мегаполисом, все-таки вот, Допустим, просто как-то раз я недавно смотрела, там, вот американские города, вот, да, и просто вот, допустим, и у меня было ощущение, что вот, когда я пожила в Амстердаме, что по факту я живу в какой-то деревушке даже, да. Вот, кстати, да, у меня было такое, ну, внутри, какое-то такое внутреннее, ну, отголоски такие. Ну, и вот, а, ну, как бы, вот и что еще в Амстердаме поражает, вот. И ты такой вот идешь, вроде такой, на своей волне, там, думаешь о чем-то, да? И тут вроде как бы ты такой вышел, тут проезжая часть, тут все, едут машины, едут велосипедисты отдельно, для них полоса движения. И тут вдруг на дорогу, откуда ни возьмись, выбегает гигантская птица. Ну, вот как цапля, по, ну, вот в России цапля, и там у них какие-то такие свои Или там, например, вот, э, ну, эти... Э, Уточки, уточки начинают перебегать дорогу, целый выводок, целая стая. И ты такой смотришь, как так? То есть здесь едут машины, здесь едут велосипедисты. И тут вдруг такое смешение живой природы, ну как бы вот в этих вот каменных э, человеческих джунглях, да, когда люди там спешат, работают все-таки, там тоже свой ритм определенный. Есть, да. То есть вот это вот как бы оставляет свой отпечаток. Вот, кстати, в Берлине по ну рядом с жилыми домами, вот где есть травка, там я видела даже там кролики бегут. Вот, представьте себе, вот, да. То есть в Европа вот она такая. Вот. Еще что хочу сказать. Вот почему Амстердам? Вот, ну, Амстердам молодежный. То есть, если вот вам вот э, хочется вот как-то вот, я не знаю, драйва какого-то, вот чтобы у вас кровь вскипела, адренол такой получить вообще вот, ну, как бы вообще там вот прийти и сказать, вау там! Ну, то есть, это страна вообще вот, в которой, э, ну, как бы нет границ, нет запретов, да, там, а, ну, сейчас я говорю, чтобы вы не думали, что это такая порочная, прям вот, да, я просто, я сумасшедшая путешественница, но я абсолютно там ехала в Амстердам не для того, чтобы там на и забыться, отключиться, нет, абсолютно нет. А, более того, скажу, что мне было очень жалко на это на все денег. То есть, у меня был план, то есть, я после Амстердама, я ехала в Париж, и вот мне до такой степени Амстердам понравился, я уже говорила про это, ну, может быть, то есть вот Амстердам у меня ассоциируется с, с, такой, с таким молодежным, креативным, как бы даже вот сказать, крышесносным каким-то городом. Причем он очень специфический. То есть как бы тут же ты вот видишь вот этот квартал красных фонарей, тут же ты видишь магазин там «Гандамерия», вот этот Кондомерия, да где прям висят вот эти, там миллиарды разновидностей этих презервативов на той же самой витрине, презервативы там в виде зайчиков, презервативы в виде там, шипов, там презервативы в виде кроликов, и кроликов этих всяких зверушек, там а, а, ну не знаю, там в виде свинюшек, там презервативы с ушками свинюшек, презервативы в виде конфеток, презервативы в виде там, я не знаю, там еще что. Вот, ну вот вообще вот просто вот. Все, что хочешь, короче. Вот. Ну, как бы было бы с кем еще, да? Ну, ладно, в общем, не будем. Вот. Ну, как вы уже знаете, то, что мою историю, что я вообще же поехала в, ну, в, Европу в путешествие. Ну, вообще, я путешествовала два месяца ровно. Вот, это была моя цель. Мне тогда было 28 лет, сейчас мне тридцать. Это было два года назад, получается, и я тогда впервые поехала в свой Евротур, зная очень плохо английский, английский я в школе не изучала, у меня был немецкий, но немецкий я тоже не помню, потому что учительница у нас очень периодически исчезала в декрет, и не выходила, не обучала нас, и там как-то где-то там мистически появлялась в конце года, и ничего в итоге в голове не откладывалось, у меня с немецкого языка вообще, с немецким я не дружу тоже. Вот и ну я училась не не в городской школе вот то есть я училась получается я жила в ну как бы в деревушке скажем так как есть вот как бы да, вот кстати, вот вы слушаем мой блог, можете еще как бы для вас, может быть, мои рассказы такие вот для меня вау-вау. А вот кто-то вот, кто видел больше, чем я, допустим, кто был в Америке, может быть, Амстердам покажется вообще, ну, как бы так себе городком. То есть, как бы тоже вот ориентируйтесь на свои внутренние, ну, впечатления, вот как вы считаете, да? Ну, потому что вот у меня сестра, например, она двоюродная побывала очень много, где в Индии тоже была. В принципе, в Америке была, в Турции, ну, в Турции я не была ни разу, вот. Ну, и почему-то я не хочу в Турцию, не знаю, мне вот как-то это не мое. Вот. Мне кажется, туда люди ездят от того, что не могут себе позволить, там, какой-то более блин там, ну, отдых. Ну, не знаю, почему-то у меня вот так вот, у меня такое мнение про Турцию, мне абсолютно вообще, в принципе, ну, почему-то вот неинтересно, не... Интересно, не культуры этой страны не там мне вот ну, не близко то есть мне как-то вот, даже вот как не, не, не очень приятно почему-то я не знаю какие-то впечатления такие про Турцию не очень вот. я знаю что да я не права у меня какие-то вот есть ну, свои убеждения просто как бы вот меня самое главное не трогайте как бы не пишите потому что там это чисто мои как бы я я уважаю чужое мнение уважаю свое мнение вот у меня такое мнение Турция ну, на Турцию у меня не стоит. Короче, ну вообще ладно. И вот, давайте так. Значит, вот я рассказывала, тема была такая, то что э, вообще как, какой, какой город, какую страну выбрать для путешествий. Вот теперь давайте следующий. Берем Париж. Какие впечатления у меня о Париже? Париж это город э, высоких стандартов, э, утонченных вкусов э, и очень изящных э, женщин и мужчин дорогой обуви Париж, это столица, это как бы центр европейской моды. То есть, вообще, если когда вы приедете в Париж, первое, что вам бросится в глаза... Вот, кстати, я сейчас рассказываю, у меня ну, бегают мурашки по коже, реально, вот клянусь, вот хотите вести, хотите нет. Я вот эти воспоминания, я, ну, храню их, и это вообще очень круто вспоминать, в общем, Париж... У меня ассоциируется с очень такой, такой интересной разнообразной едой и очень стильными людьми. То есть вот даже вот темнокожие люди в Париже, они очень стильные. У них такие прически, которые мы можем в России увидеть только в кино. Потому что ну, я вот живу в небольшом городе, в Казани. И когда я приехала в Париж, первое, что мне бросилось, это вот такие вот у темнокожих женщин, вот такие вот красивые кудри на голове. Вот. Или даже у кого-то вот как-то как прическа вот так стоячая здесь прям перемо... и закреплена как-то вот платком. И то есть все вот это вот стоит копна волос. Вот так. То есть у меня был шок просто. Я думала, боже мой, я в каком-то Голливуде нахожусь просто. Реально Париж это... Это классно. Вот. Но, знаете, Париж немножко, конечно. Да нет, почему? Я бы там побыла бы побольше. Просто дело в том, что как бы в Амстердаме мне находиться было бесплатно. У меня вот именно что. Вот, ну, я, как я рассказывала в своих предыдущих видео, как я вообще оказалась в Амстердаме, я поехала ухаживать за инвалидом. То есть. У меня там было жилье, я могла там остаться. То есть Париж мне вылился в очень кругленькую сумму, за 4 дня я там потратила бешеные деньги. Вот. Но я помню, что вот после Парижа у меня сразу опустил вообще мои все евро, они вот так вот как разлетелись по ветру. Короче, сразу так. Я сразу это резко почувствовала после Парижа, в общем, вот. что у меня ну, реально опустили карманы. Ну вот, ну Париж, да, Париж это того стоит. Причем вот, кстати, Эйфелевы башня как раз-таки вообще ни о чем. Но в Париже стоит посмотреть э, э, Монмартр. Это самая высокая точка Парижа. Там нужно пройти сколько-то ступенек, 800 что ли ступеней, я -то сейчас точно не помню. Вот. Но, ну, в общем, нужно подняться на самую вот высокую точку. И из нее открывается обалденный, обалденнейший вид вот, ну, то есть, вот, допустим, вот Париж, для кого Париж? Вот если Амстердам, это город молодежный, это город, где такая бешеная, сумасшедшая энергетика, а, то Париж больше, знаете, для таких людей, как бы, знаете, как бы для ценителей искусства, для ценителей моды, для аристократов, для таких вот, знаете, людей, кто там вот ценит все красиво, кто для аудиалов, э, фу, простите, для... Нет, я не правильно сказала, для визуалов. То есть вот все, кто... Вот, ну вот я как фотограф, я, я визуал, получается. То есть я вот вижу вот то, что вижу, и прям... не <гас> могу получить оргазм. Ну то есть... <гас> ну то есть могу получить оргазм эмоционально от того, что я вижу. Ну то есть, например, да, вот ну, приведу пример. Вот. Ну, мне кажется, это у каждого человека есть, ну, в принципе, вот, ну, все мы люди разные, конечно, да, вот, но, например, у кого вот такое вот восприятие у всех людей разное, ну, например, когда я вот вижу что-то красивое, там, например, красивую архитектуру, красивые, там, допустим, платье, там, красивые волосы, там, допустим, красивую мужчину, допустим, шляпу красивую, пиджак красивый. И я так начинаю думать, боже, какая красота, и мне так настроение поднимается от этого, вот, и я даже вот просто неважно, вот, мужчина, женщина, то есть, как бы, я же не грязное какое-то животное, там, ну, похотливое, там, которое, допустим, смотрит на женщину, там, и... Ну, как бы, ну, просто то есть, ты получаешь эстетическое удовольствие, понимаете? То есть, вот ты смотришь, например, на какую-то женщину и думаешь, боже мой, насколько вот у нее и длина юбки так классно ну, вообще вот сидит на ней, облегает, и в то же время не вульгарно, и в то же время... И там, знаете, женщины как одеваются, и у них, конечно, вот... Как будто они вышли на улицу в ночнушке. То есть, ну вот у них вот есть еще из таких тканей. Полупро... Каких-то таких очень летящих, очень таких вот тонких-тонких тканей. Вот эти вот э, такие, как, как маечки такие на бретельках, очень утонченные. И э, дорогой парфюм витает в воздухе, это сразу чувствуется Париж. То есть, это действительно, это, ну, ну, это действительно очень классно. Это город действительно людей, у которых шикарнейший вкус. Вот, то есть, это... Вы получите эстетическое удовольствие. Кроме того, там есть такие музеи, музеи моды, шикарнейшие магазины для тех, кто любит шопиться. Вот, кстати, вот для тех, кто любит шопиться, причем, скажу я вам, еще в Париже есть такая же фишка. Это парижский секонд-хенд, который вообще, он есть китайский, но преимущество того, что вы... Никогда в России не купите такие китайские вещи, как в Париже, потому что все-таки в Европу в Китае, китайские вещи везут совершенно другого качества, совершенно а, другого фасона. То есть это все гораздо круче, чем а, вот наша Россий, российский Китай. То есть то, что нам везется, нам везется шипотреб. То есть туда в Париж, ну вот я бывала во многих там секонд-хендах, во многих китайские вот эти вещи они действительно очень классные совершенно другого вида М модные, стильные, прикольные вот они именно в Париже и стоят они копейки то есть даже был такой, что я там покупала обувь за 5 евро да, окей, она была не натуральная но она была классная и то есть, и я до сих пор ношу эту обувь и постоянно вспоминаю вот Париж, вот э постоянно вспоминаю и имейте ввиду русские девочки, кто поедет в Париж <с his throat> французы от вас без ума. Вот будут знакомиться на каждом шагу, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Со мной познакомился француз даже в магазине. Ну то есть вот я выбирал косметику, он ко мне подошел. Иначе там мне что-то у меня какого-то совета там спрашивают, то есть подкатывать ко мне аккуратно. Вот почему-то я запомнила, что у него была такая розинка, на лице из нее росли волосы. Короче, ну, не знаю, видимо, такой мне был противен, что я запомнила вот эту деталь, которая чисто его отличила, может быть. Ну, вот вообще, короче. Ну вот. Познакомилась еще там с парой из Украины, которые тоже поехали после Парижа в Амстердам. Тоже у них был Евротур самостоятельный, вот, но, но мне как, как потом выяснилось, вообще очень круто повезло, что я вот жила вот у этого парня Митчела у инвалида, да, вот а, ну, вот, да, вот, вот, эта вот пара из, ну, с Украины, с Киева, они поехали в Амстердам всего лишь на один день. И я когда это услышала, я говорю: ребят, ну блин, ну вы что издеваетесь, что ли? Ну что можно в Амстердаме смотреть за один день? То есть они, ну, ехали смотреть квартал красных фонарей. И я говорю, ну, нет, на Амстердам все-таки нужно, ну, чтобы полностью вообще <смех> понять, что такое Амстердам, вкусить всю прелесть этого города, там нужно все-таки пожить. Ну, в общем, вот, чтобы вообще понять всю прелесть Амстердама, там надо пожить хотя бы дня 4 или 5, и э, для того, чтобы вот эту атмосферу прочувствовать, вот. Ну, я не говорю про то, что на, надо, конечно же, там, обкуриваться, курить и так далее, ну, как бы, ну, это все, этот, э, ну, как бы на ваше усмотрение, но э, я скажу честно, как есть, то есть, ну, как бы, у меня это было не в приоритете. Ну, да, какие-то там, гуарану какую-то там купил, ну, ну, что, как бы, гуаран, это везде есть, э, там, э, ну, ладно, это может просто заблокировать, могут видео, поэтому я не буду говорить, вот, что еще там. Что еще там со мной приключилось, вот. а, ну так вот, значит, Париж рассказал, это город для аристократов, вот, это город, ну вот еще вот расскажу вот про. Может быть, и говорил конечно уже, Ну вот если вы любите ну, кухню, если вы гурман, то, конечно же, Париж это для вас. То есть, там вы встретите вообще настолько вот красивую украшенную еду, там, да, настолько, ну, будет даже в супермаркете продаваться будет очень необычно. Вот даже набор сырков маленьких на шпажках я покупала, и знаете, на каждом сырке своя специя, то есть неповторяющаяся. Ну, в общем, вот Париж, он неповторим Да, кстати, в супермаркетах стоит жутчайший вонь, вот, хотя, несмотря на то, что это... Город вот такой утонченный, и кстати, но у города своя энергетика, это город модников, это город щеголей, то есть это действительно, ну как бы, вот именно, вот кстати в Амстердаме я ходила действительно как чумой, я там не наряжалась, и потому что там по-другому все ходят, там постоянно дождь часто, ну вот, а в Париже был такой необычный дождь, вот я никогда не забуду этот. В общем, в Париже был такой дождь, как из пульверизатора. То есть вот такой мелко дисперсный, который как бы этот, висит такой в воздухе. И ты не, не понимаешь, что ли это дождь, что ли это влажность какая-то такая. Такое необычное явление природное. Я, например, никогда ну, ну, в своей жизни с этим не сталкивалась в России. То есть с таким дождем. Вот каким-то мелким-мелким, вот такое ощущение, что из пульверизатора брызгают, и как будто бы оно повисло в воздухе. То есть ну, у меня почему-то такие ощущения. Ну, конечно, оно не повисло, конечно, оно летит, но настолько дождь, мелкие-мелкие-мелкие капельки, вот как будто брызжет, вот как будто распыляет, вот, да. Вот. И дальше, значит, поехали. Вот Париж. Он для таких, кто любит вот изящество, кто любит моду, кто там любит, хочет купить духи, там это странно, ну Париж все-таки город для шпаголиков, вот, а, кто гонится за изяществом, за модой, за стилем, да, это круто. Потом в Париже, а, ну конечно же Париж это город для сладкоежек, там а, на, практически, ну на каждом, не на каждом шагу, то есть там есть такие... А, ну, такие кафешки, и там вот эти все пирожные разноцветные, розовенькие, там, зелененькие. Такие очень изысканные, украшенные. Ну, короче, скажу я вам по секрету, я там так обожралась этими пирожными, что мне потом было плохо на следующий день. Я не могла ходить. Вот. Ну, конечно, это знаменитый Мулин Руш, мельница там, это к баре. Вот. Ну, очень смешные названия в Париже, очень смешной язык. То есть, если вы даже вот, конечно, как, как не совершайте мою ошибку, когда я приехала в Париж, я спросила, мне же надо было этот Эйфелева башня, и никогда не надо говорить по-русски, вас никто не поймет. То есть нужно сказать Эйфель, Эйфель, то есть не Эйфелева башня, вас нифига, черт возьми, никто не поймет, если вы так скажете в Париже. И еще, напоследок скажу про Париж, то что м -м, парижское такси когда оно стоит вот так в ряд в ожидании там клиентов или там на стоянке, у них мигают на крышах эти мигалки. В общем, это выглядит как в кино реально. Ну, то есть ты понимаешь, ну что да, ты не в России.